Стрела и рукоять экскаваторов серии C отличаются повышенной прочностью, долговечностью и обеспечивают эффективность работы и увеличенную производительность. Давайте познакомимся с моделью CX220C более подробно при круговом обходе. Конструкция рабочего оборудования была усилена за счет увеличения толщины материалов в наиболее нагруженных зонах. Основание и оконечные части стрелы и рукояти отливаются из стали. Была усилена тяга ковша. В основании стрелы расположена усиленная пластина. Гусеничный экскаватор CX-220C оснащается рабочим оборудованием, предназначенным для работы в тяжелых условиях. Такая конфигурация позволяет достигать увеличенное усилие резания на зубьях копша и повышенную производительность. Точки смазки защищены и расположены в удобном месте у основания стрелы. Более износостойкие элементы сочленения с долговечными компонентами позволяют клиентам меньше средств тратить на техническое обслуживание и повышают остаточную стоимость машины. На экскаваторы кейс можно устанавливать широкий перечень навесного оборудования. Многоцелевые вспомогательные гидравлические контуры дают возможность снижать время простоев и повышать производительность. При помощи монитора можно легко создавать и сохранять настройки для установки не менее чем 10 типов навесного оборудования.